Стой. Ты сейчас у меня проходила. Я обратил внимание на твоей подумал, миленькая девочка, поэтому захотел с тобой пообщаться. О чем? Не знаю о чем. Да. Я, например, сюда пришел просто так выйти из дома, прогуляться. Ты скорее сюда после работы. Не знаю, может быть Ашан, еды какую нибудь купить. Нет, тоже просто прогуляться. Тоже просто прогуляться. Я собрался кофе попить, можешь посениться. А там пообщаемся. Пойдем. Тут недалеко есть кофейня. Ну, где кофе более-менее нормальный. На втором этаже. Как-то там костер, что-то такое называется. Костер кофе или что-то такое. Значит, ты не здесь рядышком работаешь? Нет, я случайно Не, я не случайно, я запланировал. Потому что надоело дома сидеть у меня работа больше такая перед перед монитором экрана. а надо периодически убираться, иначе получается какая-то такая, знаешь, жизнь замкнутая стараюсь почаще вот сегодня с удивлением для себя обнаружил, что сегодня четверг потому что я почему-то думал, что вторник Но зато для того, чтобы развлечься решил в феврале таки полететь в Камбоджу за границы. Мне кажется, где-то в Европе, да, наверное? В Азии не Да, где была? То есть наоборот, по Азии. Хорошо. Таиланд же с Камбоджей граничит. Мы сначала прилетаем в Таиланд, в Бангкок. А потом перебираемся в. Перебираемся в Сиану да. С кем с компанией? С друзьями, да. Ну, а там будет Казантип. Так, потусить. Монитуры? А? А, а? Уже, а? уже монитуры. А, да. Какой смысл по турам? Мне не нравятся туры. Там... Сейчас в Камбоджу... Билеты, выгоднее, то... Сейчас в Камбоджу тур стоит порядка двух 2000 долларов, не считая, билет. Это как бы дороговато. Ну, я считаю, да, по сравнению с тем, что там можно получить за гораздо меньше деньги. Поэтому мы решили вместе собраться и организовать такой маленький Сабан всякие свои цели, что посетить, да, там Ангурват и так далее, там другие места. И думаю, почему не реализовать? Тем более Камбоджи, в отличие от а, там, того что Таймад, это не какое грязное место, там уже ну, такое попсовое. А там только набирает обороты, поэтому мы решили туда и пока не поздно посетить. Та же еще есть места, которые это практически детственные места. Трава, океаны, в конце концов. Mm -hmm. Ну, ты знаешь, там а, такие пляжи по несколько километров. Там 7 километров песчаный пляж. Оно, конечно, может быть и маленькое, но учитывая, что там туристов не так уж и много, а, получается, что весь пляж твой. Можно взять байк и вдоль пляжа кататься. Представляешь, что утра так проснулся, залез в океанчик, поплавал, вылез, сел на байк и поехал. На байк, поменешь кататься? А, значит представляешь в Таиланде где, где в Батай, на ну, такие туристические основные места да? меня зовут после меня зовут после э -э камбоджи таиланд но что-то неохота мне кажется ну может быть на пару дней скачу это да. Я когда был в Китае, для себя понял такой принцип, что нужно минимум две недели, потому что меньше недели не успеешь понять, неделю только начинаешь привыкать, и уже после этого улетать как-то не очень. Так только вписываешься в культуру, поделяешь что-то как. Да, не успеваешь. Не успеваешь привыкнуть. Получается, что ты только начинаешь получать удовольствие, голову отключаешь, а уже надо обратно поэтому мы летим на две недели. <соединяющие> О, куда? <Еще> не знаете? была Индия. тоже нас слышен. сначала так расхваливали, а сейчас... А... Не, было очень круто, у меня там дружище ездит. А, говорит... хорошо ну, то есть это тоже не по туру, не так а, угу. сюда наверное пришла что-нибудь такого посмотреть а -а -а. <связывая> <связывая> нового появилось да интересно а где -то севца <связывая> ток ток идут. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Можешь мне средний американо? Здесь с собой. Здесь. Что, будешь, не будешь? Нет, латте. Латте. Латте. Тоже средний. У какой? Раши. Нет, спасибо. Есть люди, которые видят смысл путешествия, есть люди, которые не видят. Мне кажется, основной смысл это все-таки такое расширение своих рамок, посмотреть, где что, как происходит. Я недавно книжку прочитал Келевина. Что Клиенкина? Что читал? Наверное, Generation P тогда. Был. Популярное было. Пойдем там присядем. Здесь у нас будет видно нет, не это по-любому было не что-то популярное эта книга валялась в квартире, в которой несколько лет никто не жил а жили пенсионеры пенсионеры а. да. ну, как бы мне попалось на глаза вам впервые я очень рекомендую к прочтению. Знаешь что? Знаешь что? Как тебя зовут? -то? Ирина. Ирина. Ирина.